Добрый день! Меня зовут Андрей и я приветствую вас на первом видео, которое называется «Шаг вперед!». Тема сегодня – автоматизация бизнес-процессов в сервисном центре, используя сервис смс маркетинга В принципе, каждый руководитель сервисного центра хочет, чтобы он работал автономно. То есть, каждый сотрудник или компьютерная машина выполняли определенные действия и за дня в день с целью получения определенного результата в виде довольных клиентов, либо прибыли и тому подобное. И именно поэтому сегодня я расскажу, как можно усовершенствовать сервисный центр и какие процессы можно, можно заменить и автоматизировать. Данный результат, который я представил на доске, мы получили в результате сотрудничества нашей компании с одним из наших клиентов, у которых есть сервисный центр по ремонту и обслуживанию оргтехники. И об этом поподробнее, чего нам удалось добиться. Первое, мы заменили работу сотрудника на программу, как это выглядит в реальном времени. То есть, если до этого сервисные, сервисные инженеры делали технику клиентов, и когда она была готова, офис-менеджер должен был обзванивать всех клиентов э, с целью оповещения их о том, что э, их техника готова, можете прийти ее забрать. На данный момент эту работу выполняет компьютерная программа, которая отсылает смс сообщения клиентам и оповещает о том, что их техника готова, можете прийти ее забрать. И чего еще удалось добиться, это разгрузить телефонную линию. То есть офис-менеджер занимал телефонную линию, где-то 20% своего рабочего времени он тратил на обзвон. До кого-то не мог дозвониться, у кого-то было занято, то есть было это как бы все не автоматически. Это первое. Второе, что удалось сделать, это ускорили процесс выдачи товара. То есть, как это выглядит в реальном времени. Когда офис-менеджер не дозванивался до каких-то клиентов, то, соответственно, ихняя техника задерживалась в офисе компании и не выдавалась. На данный момент, когда техника готова, клиенту автоматически уходит смс-оповещение, и таким образом он быстрее забирает свою технику. Третье, чего удалось добиться, это ускорили оплату за выполненную, за выполненную работу в принципе третий пункт он вытекает плавно из второго то есть если клиент быстрее забирает свою технику соответственно он быстрее расплачивается за выполненную работу таким образом ускорили процесс за выполненную работу как это выглядит схематично я нарисовал тут небольшую схему Первое – это э, сервисный инженер. Когда сервисный инженер заканчивает ремонт определенной оргтехники, в программе, в данном случае в 1С, он нажимает то, что я эту технику сделал, и она готова. В этот момент, когда он нажал в программе кнопку, то, что он сделал э, эту технику, СМС-ка э, уходит клиенту через СМС-шлюз, который интегрирован с платформой SMS Plant. И таким образом, в этот же момент, когда техник нажимает на кнопку, что техника готова, сразу же уходит смс-оповещение клиенту. К примеру, это может быть выглядит так. Ремонт вашего принтера закончен, он полностью исправен и готов к работе. Сумма к оплате 900 рублей. Можете прийти в наш офис с 9 до 19.00, либо заказать курьера по такому-то номеру. То есть, все кратко, четко и понятно. На что требует здесь обратить внимание. Здесь требует обратить внимание на составление смс сообщения То есть оно должно быть четким, ясным, понятным, тут не должно быть ничего лишнего. Если у вас нет опыта в составлении смс сообщений для работы со своими клиентами, вы можете воспользоваться нашей книгой «100 шаблонов СМС на все случаи жизни». Вы можете ознакомиться с ней у нас на сайте. На что еще требует обратить внимание – как автоматизировать эту систему, чтобы она работала с точки зрения закона? То есть в Российской Федерации есть определенные законы о рекламе, в которых регламентируются такие понятия, как нельзя отправлять смс-сообщение просто, например, людям. Чтобы работать по закону, для этого... Когда клиент, например, сдает технику да, в офис, ему дается какая-то бумага на подпись, что он сдает технику, да, обозначаются определенные сроки. В этом документе следует ввести один дополнительный пункт, что по изготовлению вашей техники вам на телефон придет смс-оповещение. Таким образом, вы сможете работать легально и по закону. Вот. Что еще? Что мы получаем в результате? Как вы думаете, клиент, который получает смс-сообщение от вашей компании о выполненной работе, будет он доволен этому сообщению, либо, либо недоволен? Скорее всего, он будет очень сильно доволен. Почему? Потому что он сотрудничает с вашей компанией, и он ждет, когда его техника будет готова. Поэтому то оповещение, которое приходит ему в виде смс, он будет этому действительно очень сильно рад, проинформирован и доволен. Таким образом, вы можете наладить хороший канал коммуникации с вашими клиентами, которые будут довольны и делиться своими впечатлениями со своими друзьями. В принципе, это, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать их ниже в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. До новых встреч!